Дамы и уважаемые господа, именно пользуясь сегодняшним днем и названием нашего собрания, я хотел бы подчеркнуть, что пролиферативный синдром мы с вами несем в себе все присутствующие в этом зале. Ранее нами было установлено, что механизм старения млекопитающих, включая человека, обусловлен маленьким цитокином размером 10 килодальтон, который был нами назван как фактор старения. Указанный фактор появляется в конце первой трети средней продолжительности жизни организма и вызывает пролиферацию клеток соединительной ткани, глии мозга, что приводит к гибели нейронов, к старению и гибели мозга, к старению и гибели организма. Не будучи геронтологом, я смотрел на проблему старения с позицией совершенно неподготовленного специалиста, я вирусолог. И мне было главное понятно, что механизм старения должен быть простым потому что он убиквитарен. Мы можем с вами поклясться на крови, что никто из здесь присутствующих до 350 лет, увы, не доживет. И все разговоры о том, запрограммировано ли это или нет, по-моему, просто пустые разговоры. Конечно, это программа. Иначе кто-то жил бы до 500, кто-то кто вообще два года, понимаете, Случайно. Ну, случайно так и получается иногда. Короче говоря, учитывая э, вот все эти обстоятельства, мы попытались замедлить пролиферативный процесс с тем, чтобы попытаться продлить жизнь млекопитающих. С этой целью мы избрали мышей, которым в э, рацион стандартного питания добавляли так называемую пограничную воду. Этот выбор был не случайен. Э, пограничная вода была открыта в 1980-х годах. Сейчас даже трудно это определить. Э, одним из э, моих соавторов, а именно... Сергеем Евгеньевичем Пасновым, которому было поручено изучение движения специальных объектов, это имеется в виду торпеды и ракеты, в океане. Они там кого-то не догоняли. При изучении этого вопроса Поснов обнаружил, что тот тонкий слой воды, который прилегает к быстро движущемуся объекту, по своим физическим, химии там не по своим физическим свойствам, принципиально отличается от всей воды в океане. Мало того, оказалось, что этот, эта пограничная вода по своим физическим свойствам аналогично той воде, которая находится у нас в организме. А мы с вами из курса. Естествознание за третий класс средней школы знаем, что мы на 85% состоим из воды. Именно поэтому мы и решили использовать пограничную воду для наших опытов. Тем более, что незадолго до этого в целом ряде медико-биологических исследований была показана активная роль пограничной воды. Значит, вся э, наша история представляла собой три, три группы мышей, контроль, которые э, обычно сидели в клетках, в отдельных, естественно, в отдельных клетках, в отдельной клетке, э, питались стандартным, так сказать, питанием. И две группы опытных Значит, одну группу опытных мышей мы с шестимесячного возраста в течение двух с половиной месяцев поили вот этой пограничной водой. А вторую группу опытную мы, начиная с шести месяцев, поили водой всю их жизнь. Этот опыт, который начался с 1 января 2012 года, продолжается до сих пор практически. Сейчас вы увидите, в чем там дело. Значит, мыши взвешивались каждый месяц. Как вы видите на этом слайде, в течение первого года наблюдения средние веса мышей контрольной и опытной группы мало отличались друг от друга. Однако на второй год и особенно третий год э, в этих э, средних весах стали наблюдаться довольно значительные различия, что нам, так сказать, показалось достаточно обнадеживающим обстоятельством. И мы вправе, как мы думали, были рассчитывать действительно вот на э, различия в продолжительности жизни. Э, в это время э, у мышей были взяты пробы крови, для того, чтобы определить уровень того самого фактора старения, о котором я вам сказал в начале, который и вызывает пролиферативную активность глиальных клеток мозга, что приводит, как я уже упоминал, именно к гибели нейронов. Но это нетрудно себе представить, если в замкнутом пространстве мозга вдруг начинается пролиферация клеток, то, естественно, связь, Нервных клеток с мозговым капилляром, а, как я всегда люблю, так сказать, плоско шутить, у нервных клеток все не как у людей. Если все клетки нашего организма питаются, значит, получают питательные вещества, строительные вещества, кислород, выбрасывают, значит, отходы производства благодаря плотному прилеганию с капиллярами, поэтому куда ни кольнись, что называется, всюду капелька крови то нервные клетки питаются кровью через посредника. Если это мозговой капилляр, а это вот нервная клетка, то посредником является астроцит. Эта связь по литературным данным очень хлипкая. Нетрудно представить себе, что если вот в мозговой ткани начинается накопление клеток, а пролиферация есть, накопление фактически, то эта связь разрушается, и нервная клетка обрекается на голодную смесь. Очень удобный, кстати, простой, дешевый способ старения гибели мозга. Значит, как мы видим, уже на, в конце второго года наблюдения уровень фактора старения Обратите внимание, в первой группе был ниже, чем в контроле. Контроль – это мыши, которые не получали пограничной воды. А там те мыши, которые получали регулярно пограничную воду, уровень фактора старения снизился еще больше. Но не оказалось самым интересным. Не задавая себе каких-то больших задач, нас интересовало в самом начале продолжительность жизни. Но во время наблюдения уже где-то, вот посмотрите, это 14 и 15 годы, а это третий и 4 годы жизни мышей, а только что нам Владимир Абрамович напомнил, что мышь живет где-то 2,5-3 года, на третий, й и 4 -й год жизни мы вдруг обна обнаружили, что у нас накапливается большое количество ну, если так можно выразиться, тяжеловесных самок-мышей. Значит, и действительно выяснилось, что вот э, при весе от 32 грамм и выше э, появляется потомство. Значит, вот контроль. Вот смотрите, 14-15-е годы. В контроле за это время э, самки, которые вот, достигали этого максимального веса, было, мы их называли, потенциально беременных, потому что мы не считали, сколько там родилось вначале. Таких потенциально беременных самых за два года мы наблюдаем только в одном случае. А что касается второй группы, которые получали только два с половиной месяца, их потенциально беременных раз, два, три, четыре, пять, шесть. А во второй группе их вообще было, было семь таких случаев. Ну, этот факт, конечно, наводил на мысль о том, что нам надо ждать потомства. Эта мысль оказалась не беспочвенной. Посмотрите, количество родившихся мышат, то есть мы, что называется, случайно вдруг увидели, в контроле за этот период не было ни одного мышонка в потомстве. А в первой группе их было 28, а во второй группе 77. То есть, по традиции, эти мыши давно должны были погибнуть, а они себе прекрасно размножались. Давайте посмотрим на выживаемость отдельно самок, учитывая, Подобную фертильность, конечно, мы заинтересовались самками отдельно. Обратите внимание, вот эта кривая квадратиками – это контроль, а остальные две кривых, кривая с э, вот этими промежутками – это первая группа опытная, а кривая сплошная, вы, смотри, вы видите, она не закончилась. Это вторая группа мышей. Разница выживаемости самок-мышей очевидна. Значит, но мы посмотрели на выживаемость и совместную, и самцов и самок. Значит, здесь картина, но она не такая яркая, то есть самки показали себя... Дамы всегда показывают себя с лучшей стороны, неудивительно. А здесь выживаемость самцов и самок вместе тоже как вы видите, значительно отличается выживаемость, значит, в общей массе значительно выше. Вы видите, здесь две мышки еще у нас, сегодня у нас 30 число, то есть это 5, почти 5 лет, и тем не менее, значит, у нас еще две мышки, самец и самка, остаются в живых. Значит, что это означает? Это означает, что мы получили возможность высчитать среднюю продолжительность жизни, максимальную продолжительность жизни, вот, посмотрите, продолжительности жизни в группу. Но это не так ярко, а вот прирост средней продолжительности жизни, вы видите, что, значит, в первой группе, в первой группе это 16%, а у самок это 24%. Что касается второй, второй группы, то здесь еще большие цифры, 29% в общем, и 30, на 37% а средняя продолжительность жизни у самок была выше. И естественно, что мы получили возможность наблюдать и максимальную продолжительность жизни. Посмотрите, в контроле она 3,7, а во второй группе она 4,9, то есть почти 5 лет. Прирост здесь 11% у самок и 10% в общем вместе. А во второй группе это больше, чем треть. У самок 36% и в общем у тех и других 33%. Дорогие коллеги, таким образом мы научились отменять климакс у дам и у кавалеров. Я сам пью эту воду 6 лет, мне 88 год, все в порядке, вся жизнь впереди, да. да. Утром на стакан воды комнатной температуры вы делаете 10-12 прысков, и через полчаса выпиваете эту воду, и вы идете выполнять, перевыполнять, кувыркаться, любить, наслаждаться жизнью, ну и страдать все, как полагается жизни. Все. Значит, учитывая мой возраст, автор сказал, Виктор Абрамович, хватит изображать себя молодого человека. Прыскайте 20 раз. Я прыскаю 20 раз. Пейте воду и улыбайтесь, главное. Еще личный врач Наполеона говорил, что веселые люди всегда выздоравливают. Спасибо! Сегодня очень многие врачи используют пограничную воду в своей практике. Вы тоже можете ее заказать по ссылке, которую найдете под этим видео, или обратившись по номеру телефона.